Мамаша старается. Да. Мы и поставили. Все хорошо. Потом гнездо туда себе носит. Ворвала кормушку, потому что не было пуха, Ну мы это устранили. Молодец, такая бургуночка. А зачем нам попа? Красотуля Взвесить вот такого мальчика нашего, нового, оказался 3 килограмма 180 грамм. Ему три с половиной месяца, это наш недомерок и вот этот Минский, ему было 3 числа, сегодня 6 ровненько 3 месяца. На данный момент он весом 3 килограмма 420 грамм. Ну красота, пацана! Карапуз уже повылазили. Они были 16 числа родились. А сегодня у нас на улице уже 6 -го. Там часть в везде, часть здесь. Уже все хорошо. Мамка такая агрессивная, защищает. На подсосе еще сидят. У этой мамки сегодня произошел один падеж. Ну, бывает, ничего не случилось такого <клёх> экстраординарного, трагического, сильно трагического. Ну, бывает, ничего. Сейчас на отдыхе соседка сидит блин нервничает у которой был пропал округ. но ничего мы ее уже покрыли ждем -с. что вчера и сидите кто-то пьет кто-то шкребет ой то вкусно вода как будто блин сладко но это все собирает. Туда, между прочим, покупной лоток, который черный, был за 3 рубля 15 копеек, я все же поставил. Пускай он был и лопнут. Но бортик сделан сейчас 30 сантиметров. От э, сетки, то есть от пола до краешка, 30 сантиметров. Ну, на всякий пожарный, чтобы крончата не вываливались, не Ой, это беда кукусно, да, мамка? Так тебе вкусно. Здесь вот сидят девочки. Буянят, шумят, немножко пересадил. И смотрите, друзья, что нашел. Блин, по хате моя Жинка бегает шукая Где-то ножик с деревянной ручкой. Бульбу чистить нечем. Не знаю, что я ему тут сделал или делал, но он тут. Сейчас будем доставать. Так, здесь вот такие. Слышу, через соседнюю стенку эти какие там поросята. Шумят. Ну и наша новенькая <смех> мадам. А, да, она все-таки голубая такая. Не седая, а голубая. Девочка интересненькая. Положили мы ей досочку. Съездим светофор купим мы эти решетки, которые я в одном из видео показывала. Они рубль 60, так что ценник адекватный. Чистенько, аккуратненько. Друзья, некоторые написали мне, что такая крупная порода, как французский баран, можно содержать на сетке. По этому поводу я, друзья, не могу ничего сказать, потому что я ее не держал. Вот такая большая кормушка у нее там. <как> вот сейчас будем содержать. И, конечно же, что-то, друзья, наблюдать. Будем наблюдать за лапками, потому что сюда, на эту клеточку, нужно будет положить штуки 3, а может, ну да, штуки 3 трапика. Длина клетки метр, ширина данной клетки, то есть ячейки, получилось у нас 50 сантиметров. Я думаю, ей будет достаточно. Вот такая красота. А да. Рекс там орёт. Что он там хочет, я не знаю. Баночка уже старая. Как я их помню, эти баночки. О, зима на улице. Плохая, блин, здесь ячеечка. Ничего не видно их кроликов. Мамка готовится. рвет. Пух. Ну, такая, знаете, не боится, не стесняется. Фотомодель. Спокойно к этому всему относится. Больше не будем тебя сюда сенкой и соломку ложить, потому что ты все это, блин, затащишь в гнездо. И потом получится не гнездо, блин, а... Так, что там у нее с ушком? Так, что-то там с ушком, что-то поврежденное на какое-то там. Нужно будет достать, посмотреть. Все, жопой стало. За этой крольчихой будем наблюдать. Через часик еще сюда зайдем. Сейчас на улице у нас 8 часов. То есть, все это возможно прибежать, посмотреть, понаблюдать. Потому что вот-вот должен быть окрой. Я в этом почему-то уверен. Все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки, дизлайки. Если вам интересно продолжение, заходите. Будем знакомиться, общаться. Помогать один одному. Потому что все нельзя объять. Нельзя объять необъятно. Акровиководство это такая... Ну, везжи, у кучейся дурно помрешь. Все, всем спасибо за просмотр, всем счастья, здоровья и благополучия досить.